Рад всех приветствовать на канале Многодеты Бестолковый Папа. Сегодня мы будем играть в футбол с самым маленьким моим сыном. А вы будете смотреть. Так, значит, сейчас мы просто пробуем мячиком попасть по бутылке. Давай, иди, запсувай. Давай, вот там вот так вот, будешь запсувай. И мячик, Давай, попадай. Попал, все, молодец. Руками не трогай, ногами. Давай, это бутылку попадай. Попал, все, давай, Давай,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 Давай так вот сильнее, сильнее. Все, а. Все молодец. Попал. Так, давай другое упражнение. Пойдем сюда, теперь отсюда, теперь отсюда будешь к тебе Иди сюда, Сейчас второе упражнение будем делать, мы будем сейчас отсюда, наоборот, попадать между этих двух бутылок, пробовать упасть. Первое упражнение выполнил, молодец. Попал в бутылку.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 В общем, вот так вот позанимались сегодня футболом немного Сейчас дальше еще поиграем Всем папам рекомендую оставлять смартфоны дома и заниматься с детьми футболом Они запомнят и то, когда вы были со смартфоном сидели И то, как вы с ними играли в футбол Но что они запомнят из этого, выбирать вам А с вами в видео многодетный бестолковый папа До встречи